Под поясаны березы алой лентой в заре. Утро выдалось морозным. Греют спинки сизори под скупым февральским солнцем, На карнизах стылых крыш. Тонкий луч играет бронзой на окне, колеблет тишь ветерок, легко качая безмятежно спящий клен. Он снежинок, дружной стаей, По макушку заселен. Трепенулись постояльцы, разлетаясь кто куда. Засияла снежным глянцем зачарованная даль. Треск сороки одинокий подхватила воронье. Ну а я вплетаю в строки утро зимнее мое.